Добрый день, уважаемые коллеги! Мы собрались для того, чтобы обсудить пути подъема российского самолетостроения и другие вопросы, связанные с авиационной отраслью. На протяжении десятилетий наша страна входила в число крупнейших авиапроизводителей в мире. Летательные аппараты всех классов и типов были гордостью не только отечественного, но и мирового авиапрома. Многие из них до сих пор находятся в одном ряду с лучшими зарубежными аналогами. Однако этот ранее накопленный ресурс не безграничен. Мы это с вами хорошо знаем, понимаем. Авиационная техника, произведенная в основном в 70-х, 80 -х годах прошлого века, стремительно стареет. При этом за последние десять лет российскими предприятиями изготовлено лишь немногим более 50 новых гражданских самолетов. За последние годы был предпринят целый ряд мер, призванных улучшить ситуацию в отрасли. Начата реализация программы развития гражданской авиационной техники и государственной программы вооружений. В ноябре этого года создана Объединенная авиастроительная корпорация. Главная задача корпорации – собрать и сосредоточить имеющиеся ресурсы на действительно перспективных проектах. Фактически появилась стартовая площадка, которая должна помочь авиастроителям выйти на производство современной конкурентоспособной техники. Вместе с тем для качественного развития авиационной промышленности еще очень многое предстоит сделать. И в этой связи хотел бы обратить ваше внимание на несколько ключевых моментов. Первое – необходима технологическая модернизация самой авиационной промышленности и ее смежников. Очевидно, что это можно будет сделать, опираясь на сбалансированный подход закупки передовых зарубежных технологий и эффективную реализацию собственных наработок. При этом должен быть определен механизм финансирования, позволяющий максимально загрузить мощности наших отечественных авиационных предприятий. Среди первоочередных задач массовая подготовка кадров – Кадров, пригодных для работы в новых технологических условиях, в новой технологической среде. Это касается всех категорий авиастроителей. И рабочих, и техников, и инженеров. И, что не менее важно, организаторов производства, современных менеджеров. И особое внимание нужно уделить качественному обучению молодых специалистов. За ними будущее российского авиационного строения. Второе. Сейчас, когда Россия стоит буквально в шаге, от вступления во Всемирную торговую организацию, и мы будем работать над этим дальше, как и прежде, будем, прежде всего, руководствоваться своими экономическими национальными интересами. Но, тем не менее, такая задача у нас, как вы знаете, решается. В этой связи нам необходимо защитить отечественного авиационного производителя, имеющимися современными и принятыми в глобальной мировой экономике методами и средствами. Мы видим, насколько жестко и последовательно отстаивают свои позиции зарубежные авиационные корпорации. У нас здесь накоплен уже большой опыт взаимодействия с нашими партнерами. И, и у нас в этой связи должна быть своя стратегия и тактика развития и защиты своих собственных интересов. Третье, на что хотел бы обратить внимание: ключевое значение приобретает развитие кооперационного сотрудничества имея в виду как взаимодействие российских авиапредприятий и авиастроителей со своими смежниками, так и укрепление их связи с зарубежными партнерами. Известно, что технологическая и производственная кооперация ⁇ это главный путь к сохранению нашего уровня производства, к сохранению технологического уровня, к развитию, но и к сокращению затрат на создание авиационной техники. Кроме того, партнерство с иностранными авиастроителями дает дополнительные возможности для выхода на рынки третьих стран. Еще одна приоритетная задача это повышение уровня авиационной безопасности. В этой сфере нет и не может быть мелочей. Нельзя экономить ни на топливе, ни на подготовке летного состава, ни на ресурсе техники. Речь о жизни наших граждан и экипажей и пассажиров. Качественного развития требует и сама система обеспечения полетов авиации. Необходимо продолжать модернизацию аэродромной инфраструктуры. У нас достаточно много средств запланировано в рамках различных государственных программ именно на развитие инфраструктуры, и в том числе авиационной инфраструктуры, на развитие аэродромной инфраструктуры. Более активно необходимо совершенствовать аэронавигационное и метеорологическое оборудование. И в заключение хочу подчеркнуть, Россия была, есть и, конечно, останется крупной авиационной державой. Усилиями нескольких поколений у нас были заложены и развивались прочные традиции авиастроения. И нужно максимально использовать все имеющиеся возможности для подъема отечественной авиации в условиях 21 века и требований сегодняшнего дня.